всем привет с вами юлия и мой факультет рукоделия и сегодня я вам предлагаю разобрать вот этот Всем уже давно полюбившийся узор с косами от итальянского дизайнера короля кашемира Брунелла Кучинелли. Брунелла Кучинелли этот узор использовал неоднократно в своих коллекциях, а я, когда начала разбираться с этим узором, встретила несколько видеоуроков на YouTube, в которых было неправильное его объяснение. Те объяснения, которые я нашла, конечно же, похожи. Там предлагаются косы на 8 петель с перекрещиванием 4 на 4 петли. То есть, все по-простому. А здесь немного все хитрее. Я хотела бы вам показать, как провязывается этот узор правильно, потому что здесь вот такие более мягкие косы получаются. И между ними ажурные дорожки. Ажурные дорожки состоят из 5 петель. Косы из 7, то есть, вот раппорт узора у нас будет что получается, 12 петель. Да, и вы можете, в зависимости от того какой ширины вам необходимо связать изделие, добавлять по 5 или по 7 петелек, То есть, вы можете начинать с косы заканчивать косой, либо начинать с ажурной дорожки и заканчивать ажурной дорожкой. Смотрите, сколько вам необходимо для образца можно набрать любое количество петель, чтобы у вас вместились чередование кос и ажурных дорожек. У меня здесь 31 петля, то есть 3 ажурные дорожки по 5 это 15, 2 косы 14 и 2 кромочных петли. Всего 31. Когда вы наберете петельки, я вам рекомендую вот здесь поставить маркер для того, чтобы отделить петли дорожек от кос так вам будет легче потому что в самом начале можно слегка запутаться и теперь давайте посмотрим на схему в общем схема состоит из косы и ажурной дорожки если смотреть по отдельности на эти схемы то раппорт косы состоит из 10 рядов а раппорт ажурной дорожки из четырех если вместе совмещать эти две схемы, то у нас получится одна общая схема с рапортом в 20 рядов. Я вам покажу, как провязываются отдельные детали этой схемы. Дам пояснение, как вяжутся эти детали в круговом и в поворотном вязании. и Я надеюсь, когда вы освоите отдельные детали этой схемы, без труда сможете связать этот узор и целиком. Итак, давайте начнем. Если вы никогда не вязали косы, то возможно вам понадобится дополнительная спица для провязывания кос. Она может быть вот такая, с дополнительным углублением, что облегчает работу. Может быть просто какая-то отдельная спица, она может быть прямой. То, что у вас есть под рукой. Итак, первая петля у нас кромочная, мы ее снимаем. Дальше у нас идут 5 петелек ажурной дорожки. И, глядя на схему, ажурная дорожка в первом ряду у нас начинается с одной изнаночной. Далее мы делаем накид и провязываем две петли изнаночной. Вот таким образом. Снова делаем накид и еще две петли изнаночной. То есть у нас в этой дорожке снова на спицы 5 петель дальше идут 7 петель косы по схеме косы нам с вами нужно 4 петли перекрестить с одной петлей я снимаю 4 петли я без дополнительной спицы это делаю провязываю одну петлю далее эти четыре петли переснимаю Поддеваю я их раз, два, три, четыре. Поддеваю их левой спицей. Аккуратно правую спицу достаю и подхватываю провязанную петлю. Все у нас получилось перекрещивание. Теперь вот эти петли, которые мы снимали, провязываю лицевыми. Так, у нас еще остались 2 лицевых петли, они просто провязываются лицевыми. В итоге вот у нас 1, 2, 3, 4, 5 петель участвовало в перекрещивании, далее 2 лицевых петли. Снова у нас идет ажурная дорожка, вспоминаем, она у нас провязывается, изнаночная петля, накид, 2 изнаночных накид две изнаночных дальше у нас идет коса и давайте на ее примере покажу как использовать спицу дополнительную мы те петельки которые у нас должны быть впереди 4 петли снимаем на дополнительную спицу и оставляем их перед работой Провязываем лицевую петлю пятую. И эти четыре петельки провязываем с дополнительной спицы. Также лицевыми. Если неудобно провязывать с дополнительной спицы, можно их снова переодеть на левую спицу. Ну, думаю, вы справитесь. И провязываем оставшиеся 2 лицевых петли. Ну, и третью дорожку вяжем точно так же. 1 изнаночная, накид, 2 вместе изнаночной, накид, 2 вместе изнаночной. И остается у нас кромочная мы провязали первый ряд смотрите по схеме второй ряд у нас идет перекрещивание кос с небольшим сдвигом на одну петлю то есть, если мы используем этот узор для кругового вязания, вы в следующем ряду точно так же будете провязывать вот это перекрещивание, только сначала провяжите одну лицевую петлю и перекрестите следующие петельки. Здесь у вас останется одна лицевая петля. Ажурную дорожку вы провязываете все петли изнаночными. Я повторяю, это при круговом вязании. Я вам сейчас покажу, как провязывается второй ряд при поворотном вязании. Первая петля снимается и с изнаночной стороны все петли дорожки мы провязываем лицевыми. 5 петель сейчас вяжем лицевыми. Все, провязали. Так еще одна так все 5 петель провязали дальше мы должны провязать 7 петель косы вот они у нас раз, два, 3 4 5 6 7 петли косы с лицевой стороны должны быть лицевыми значит в изнаночном ряду мы их будем провязывать изнаночными и на схему мы смотрим в зеркальном отражении то есть если мы начали первый ряд слева направо то второй ряд будет у нас справа налево читаться Итак, первая петля у нас изнаночная, дальше нам нужно перекрестить петли 4 и 1. И в этом случае петля, которую мы будем перекрещивать с четырьмя, у нас идет в начале. Мы ее снимаем и выводим сюда перед работой. То есть эти четыре петли должны у нас оказаться сверху на лицевой стороне. Провязываем их изнаночными далее провязываем изнаночную ту петлю которую мы сняли и еще одну изнаночную таким образом мы перекрестили петли все коса провязана теперь у нас идут снова 5 петель ажурной дорожки их мы провязываем лицевыми и далее снова идет коса 1 изнаночная одну петлю снимаем оставляем перед работой 4 изнаночных Дополнительной спицы провязываем изнаночную, так и еще одна изнаночная, последняя, далее 5 петель журной дорожки провязываем лицевыми, и кромочная. Все мы провязали второй ряд. Дальше смотрим на схему, вяжем третий ряд. Сначала у нас кромочная, дальше смотрим на схему ажурной дорожки. Начинаем мы ее с двух изнаночных петелек, делаем накид, снова две изнаночных петли, накид и последняя пятая петелька изнаночная. Вот здесь я вам говорила, повешать между косой и ажурной дорожкой маркер, вам будет легче определять, где у вас заканчивается коса или ажурная дорожка. Дальше петли косы мы все провязываем в этом ряду лицевыми. Снова идут Петли ажурной дорожки начинаем из двух петель вместе накид 2 петли вместе накид и изнаночная петля и так далее петли косы лицевыми провязываем Ажурная дорожка, 2 изнаночные, накид, 2 изнаночные, накид, изнаночная и кромочная. Все, третий ряд закончили. В четвертом ряду петли ажурной дорожки мы провязываем лицевыми, так как это у нас изнаночный ряд напоминаю если мы вяжем по кругу они у нас будут изнаночными то есть там все ряды будут лицевые и эти петли будут изнаночными с изнанки мы их вяжем лицевыми дальше у нас идут петли косы и снова у нас изнаночный ряд мы читаем его с обратной стороны первую петлю мы снимаем перед работой оставляем затем провязываем 4 изнаночных петли. Ту петлю, которую сняли, провязываем также изнаночной. И последние две петли этой косы также провязываем изнаночной. Далее вяжем этот ряд самостоятельно. Я думаю, что вам все понятно. Смотрите. Получается, что я вам уже показала все элементы этой схемы, как они провязываются. Дальше мы, вот, начиная с пятого ряда до 10, косы вяжем без перекрещиваний. Перекрещивания у нас начинаются в одиннадцатом ряду и точно так же в три этапа они у нас перекрещиваются. То есть все повторяется точно так же, как я вам только что рассказала и показала. А в ажурных дорожках вы следите, чтобы у вас происходило чередование. Сначала вы провязываете, начиная с одной изнаночной, далее там потом по две петли вместе. А в следующий раз вы вяжете две петли вместе, накид две петли вместе и одна изнаночная в самом конце. Надеюсь, что вы справитесь и у вас получится все как должно быть. Итак, я довязала схему до конца, то есть мы начали вот отсюда, и это рапорт узора. Здесь у меня провязано два раппорта. Я надеюсь, что у вас также все получится. Для себя обязательно уясните, как провязывается этот узор и в круговом вязании, и в поворотных рядах, потому что, скорее всего, в одном изделии понадобится и тот, и другой способ. Сохраняйте себе это видео, узор великолепен, не менее великолепными получатся и изделия с такими узорами. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Юлия и мой факультет рукоделия. Пока-пока!